Всем привет, на связи Виктор Бондолет, я являюсь автором блога викторбондолет.ком, автор книги «Формула привлекательного маркетинга». И в этом видео я хочу поговорить с вами о четырех шагах э, позитивного изменения в вашей жизни и в бизнесе сетевого маркетинга. Итак, ребят, 7 лет тому назад, когда я начинал э, свои первые шаги в предпринимательстве и вообще в индустрии сетевого бизнеса, э, я пришел обычным человеком э, с рабочего класса, с обычного окружения, с огромными стереотипами, которые на самом деле мешали мне строить этот бизнес правильно, профессионально, на должном уровне. И я думаю, что большинство из вас тоже столкнулись с данной проблемой, что что-то где-то вот существует какой-то стеклянный потолок и то что я начинал делать это постоянно начинал обучаться читать книги по личностному развитию слушать аудиокнигу по финансам по персональной эффективности по мышлению миллионеров и много много другое в этом плане и знаете я пройдя уже некий этап и получая результат в этом бизнесе знаете как в американских горках то вверх то вниз и по итогу когда я вышел уже на финансовую свободу временную свободу так сказать, независимость от государственной работы, либо работы на босса какого-нибудь, я выявил 4 шага, которые вам могут также помочь преуспеть и выйти на поседивную составляющую вашей жизни и в бизнесе сетевого маркетинга. Итак, первый шаг, ребят, это осознанность. Прям вот прям осознанность. И что такое осознанность? Это то, когда вы четко осознаете, что вы ответственны за ваш результат, что если что-то не получается в вашей жизни, если что-то не получается в вашем бизнесе, значит есть некие камни преткновения в вашем сознании, в вашем мышлении, в вашем подсознании, над которыми надо поработать и когда у вас приходит осознанность того что проблема не извне находится а внутри вас здесь уже идет на замен второй шаг а именно понимание понимание что именно вам мешает в каких случаях достигать тех либо иных результатов в вашей жизни либо в вашем бизнесе например вы понимаете, что ваше окружение вас не поддерживает. Вы понимаете, что а, можно было бы, например, рассказывать об этом бизнесе как о Даре как о возможности преуспеть, потому что вы на самом деле тот человек, который несет какую-то миссию, ценность в мир и дает э, возможность десяткам, сотням, а то и тысячам, десяткам, тысячам человек преуспеть в своей жизни, потому что вы даете ту возможность, э, в которой может преуспеть каждый, только нужно развить некие навыки, э, умения для того, чтобы сделать рывок. Но большинство из вас начинают просто извиняться. Извиняться от того, что вы побеспокоили человека то, что сделали предложение о сетевом маркетинге и много-много другое. То есть... После осознанности, то есть то, что вы понимаете, что вся проблема не в окружении, не в возможности, не в бизнесе как таковом, а именно в вас и в каких сегментах именно, да, то есть приходит шаг 2, когда вы точно понимаете, что именно мешает, над чем нужно работать именно вам в данный момент времени, чтобы что-то изменить в своей жизни, чтобы убрать вот, этот, вот эти ограничивающие убеждения, чтобы измениться в конце концов и двигаться в правильном направлении. После этого следует шаг 3. Шаг 3 это называется освобождение. Освобождение, я бы так сказал, от всего. Это от вещей, от людей, от окружения, от всего. Что вас тянет вниз? Те люди, которые вас вами пренебрегают, те люди, которые вас не верят, то окружение, которое у вас есть сейчас, и оно не способствует тому, чтобы вы росли, и вещи, которые тянут вас вниз, привычки, которые тянут вас вниз, вам необходимо создать вакуум, вас, вам срочно нужно освободить свое пространство, свое окружение от того, что тянет вас вниз, чтобы взамен к вам пришло то, что вас будет толкать вверх, а именно найти то окружение, которое успешное окружение, которое двигается вместе с вами к высотам, те люди, то окружение, которое уже добилось тех результатов, в которых вы в конце концов хотите прийти. И вот здесь приходит уже шаг 4, да, то есть это когда вы заполняете этот вакуум, как бы назвать этот шаг правильно, это наполнение, возможно, да, то есть вот наполнение. Что это означает? Вот вы осознали, что камень претк... преткновения во всех проблемах вашей жизни это вы сами. Вы вторым шагом поняли, в чем конкретно вас недостает, возможно, навыков, каких-то проблем, ограничивающих убеждений, где вам нужно расти, в каком направлении, да, вот личностный рост. Вы понимаете, где вам нужно искать, где вам нужно копать дан возможно информацию, тренинги, знания, окружение, менторство, наставничество. Вы создали вакуум, вы освободили э, свою чашу, которая наполовину была либо пуста, либо полна, для того, чтобы черпать новые знания И здесь, если вы находитесь в какой-нибудь прокрастинации, вам необходимо, нужно искать информацию, как выйти с этой прокрастинации. Если вы понимаете, что у вас проблемы с продажами, вам необходимо найти тренинг, наставника, менторство, знания, которые вы изучите, овладеете этими навыками и начнете, заполните брежь, заполните пустоту именно в этих знаниях, которые вы понимаете, что вы бы сделали рывок. Не умеете рекрутировать, пожалуйста, рекрутинг, не умеете продвигаться через интернет, значит ищите э, знания, обучение в этом направлении и заполняете вот эти брежи. И знаете... Я бы, наверное, еще бонусом, вот так вот бонусом дал пят, пятый шаг именно это приверженность, приверженность и именно постоянство. Это то, что э, не дает сдаваться, то есть постоянно, вам нужно выработать систематически постоянно какие-то действия, как, которые будут приводить к вас, вас к результату, то есть не сдаваться, нужно двигаться постоянно, двигаться, двигаться, расти, потому что в нашем мире то, что не растет, то умирает, либо деградирует, да? то есть у нас либо развитие, либо деградация. Поэтому, ребят, я верю, вот именно я верю в вас. Я записываю это видео, потому что я понимаю, что что каждый из вас который смотрит это видео уже сделал первый шаг сделали то что важно сделать принять решение изменить свою жизнь обучаться изучать что-то новое и на самом деле вы сделали еще на намного, намного больше шаг когда выбрали шаг развития своей личности и сделать шаг в сторону сетевого бизнеса потому что это на самом деле одна из самых наилучших Сфер деятельности, которым можно вообще заниматься и преуспеть любому человеку. Поэтому вы выбрали лучший путь, я верю в вас. Возможно, вас кто-то не верит, но я верю в вас, потому что вы можете это сделать. Потому что вы уже в априори были рождены уникальными и э, потрясающей личностью, которая может сделать просто невероятные, гениальные вещи вы можете быть фиолетовой коровой, вы и есть уже та индивидуальность, которая отличается от множества индивидуумов вокруг вас. Поэтому... Вы выбрали лучший путь. Если вы решили, что вы станете профессионалами, вы будете этими профессионалами и сделайте результат в своей жизни, и сделайте результат в своем бизнесе. Поэтому, ребят, было ли вам полезно, ставьте лайк, обязательно оставляйте свои комментарии, насколько вам э, резонирует та информация, которую я вам даю, насколько вам было это ценно, выражайте свои мысли, делайте репост на в свои социальные сети, на свои странички, для того, чтобы ваша команда, ваше окружение меняло свое мышление и возможно эти не 4, а 5 бонусных шага тоже повлияет на множество людей, чтобы сделать направление э, в нужную сторону. С вами был Виктор Бондолет и до встречи в следующих видео. Пока-пока.